Там мясо. Здравствуй. Дай Таню. Выборгский зверь пицы. ну дай ребенку. А то она залетит. Все, пойдемте. С мясом. Давай с мясом. Слушай, и Она не понимает. Она не понимает, так она все проглотит. О, видишь, что она говорит? Это чайка. Слушай, Слушайте, она огромная просто. Она как курица. Ой, все, я пошла. Все, дети, да. Все, пошли.